Всем привет! Сегодня у меня тест на вождение, и мы едем в город Барстол и. Через где-то полтора часа я буду сдавать тест. Я довольно-таки уверена, что я и надеюсь, что я сдам экзамен с первой попытки. Вот Зак, он меня учил водить. Он мой самый строгий инструктор, который всегда критикует мое вождение. И сегодня я запишу для вас видео с моего вождения, о том, как оно проходило. Там уже в углу у меня установлена GoPro. То есть я постараюсь записать видео уже самого теста и выложить его. Поехали. Да, One later. Hey, я ждала С первого раза um, Нам не разрешили Снимать во время теста Хоть мы и видели Видео других ютуберов Где они крепят камеру в машине И показывают весь процесс Так, меня немножко переостановили Когда я снимала В общем, здесь результаты как это выглядит. Результаты моего теста, критические ошибки, маневры и так далее, где она все пометила. Да, у меня были какие-то помарки, я не проехала все идеально, но единственное, что она заметила, это то, что это когда я меняю линии, я притормаживаю чуть-чуть, то есть это нехорошо. Сейчас расскажу о том, как вообще проходил тест. Так, сначала я припарковалась здесь, в здании DMV, сзади, и... Она попросила меня отъехать задом и указывала мне мои направления, куда я должна ехать. Мы, погу... мы проехали по переулкам, потом мы выехали на дорогу со светофорами и уже, регули... уже большим трафиком. И да, просто она попросила меня припарковаться у обочины, отъехать прямо назад, либо э, поменять э, полосы слева направо. Я немножко нервничала, честно говорю, потому что первый раз я сама за рулем, без помощи, без подсказок Зака. Но мы приезжали уже в Барстов, в принципе, два раза, и мы практиковались примерно у этих дорог. Хоть она попросила меня поехать немножко в другую, в другой район, где я еще не была, там почти то же самое, поэтому факт того, что я уже знала дорогу, мне очень помог. Вот, и... Да, весь все вождение заняло примерно минут 10. Мы проехали вокруг DMV. Да, перед тем, как мы поехали, я сначала проверила мою машину, поворотники, сигналы, э, если ручные сигналы, да. В общем, вот так все это прошло, вот так быстро я получила пока не саму карточку э, э, водительского удостоверения, а пока подтверждение. И свое водительское я получу по почте. Вот. Так что думаю на этом все так это все было я очень рада спасибо что посмотрели это видео увидимся с вами в следующих пока пока приготовили приготовил для меня какой-то подарок that's such confidence oh, cable. good to your... have battery yeah your battery does Because she called the car "old grandma," so grandma has to be ready. <laughs> car, seat, gap oh, that's so cool! It's so that I can stop. I uh, keep my stuff. Family first. A peach car. Hey, you missed one. Речки, <laughs> речки Another one post seats. Another gap filler. These are organizer. Chargers. Dual Pricot. port. Um, mount? mount. TV, uh, yeah. What flavor. Needs nice. Господи, у меня прям куча подарков. <laughs> семечки кешчик и смотри черки черки пик черки черки черки черки черки черки черки черки черки черки черки черки черки черки черки который должен всегда находиться в моей машине Если вдруг я где-нибудь застряну И проголодаюсь черки черки черки черки черки черки черки Пожалуйста. And your, and your oh. Мы едем домой. Видите, Зак ведет сейчас. Я устала. Сзади подарочки, которые он мне подарил. Дома буду открывать, смотреть и уже персонализировать свою машину. Потому что раньше это была машина Зака. Теперь моя. До сих пор не могу поверить, что <laughs> все. Я могу сама водить, я очень рада